дома на улицу редко выходит Плохо находит контакты с людьми, боится, переживает. Нужно идти работать, так как это проблема. Хочу привести ее в чувство, как говорится, она вбила себе в голову, что у нее проблемы с психическими состояниями. Были пять лет назад у психиатра, ничего не нашли. Депрессия, да, это очень часто у девочки может быть связано с тем, что она худеет. А, начните делать так. Каждый вечер садитесь у, в ее ногах и выглаживаете ее, прямо гладьте ее. Говорите, дочечка, ты моя хорошая это мое солнышко также отключайте с 7 часов или 8 часов вечера wi-fi и включайте его после 10 часов утра чтобы она спала начните давать ей магний она улучшится ее состояние улучшится и вот эти вот состояния замкнутости исчезнут все будет хорошо также увеличите у нее количество жиров пусть она немножечко больше жиров принимает